Итак, движемся дальше. Что такое судьба? Смотрите, то есть надо понять это с позиции того, что есть разные виды событий в нашей жизни. Веды это объясняет, что есть периоды разные в жизни. Они описывают это через длительное влияние планет. Допустим, есть период Сатурна, он длительный, 20 лет идет. 20 лет жизни имеется одна полоса, это полоса судьбы определенная. Она длится достаточно долго. Одна полоса судьбы длится долго. А? Нет, какой-то период начинается. У меня сейчас идет период Сатурна. Период Сатурна означает, что человек только тяжелым трудом может добиваться чего-то в жизни. Ему предстоит испытание, но взамен получает мудрость. Перед Юпитером означает, что человек будет благословлен духовным знанием, то есть ему удача будет представить в этот период. 12 лет такой период жизни. Период Марса означает, что человек будет пытаться достигать чего-то, пробиваться там. Период Венеры означает, что у него будет наслаждение в жизни. Там 20 лет период Венеры Период Меркурия означает, что он обрабатывает отношения будет. Плохой период Венеры означает, что он будет хотеть счастья, а счастья не будет в этот то есть периоды планет, связ, связанные с планетой, бывают хорошие, бывают плохие. И такие периоды всего 5-6 в жизни. Вот у каждого человека в жизни 5-6 максимум длительных таких отрезков. Бывают периоды в жизни небольшие какие-то, по несколько лет. Понятно, да? Если вы посмотрите внимательно на, на вашу жизнь, вы увидите, что у вас ваша жизнь несколько раз коренным образом изменилась. То есть я раньше себя чувствовал вот так. Допустим, я вот чувствую, что в детстве я воспринимал мир вот так, потом пришло время, я начал вот так воспринимать, пришло время, вот так начал воспринимать. Это разные периоды в жизни. Понятно, да? Период солнца, амбиции, желание достигнуть какого-то положения в жизни. И иногда, если он плохой, то человек не достигает, а терпит неудачи какие-то в этом, трудности у него. Но все периоды в жизни предназначены для учебы. Разные виды учебы просто. Мы не все можем, ни периоды не всех планет мы можем прожить. Когда человек проживает 108 лет, то он проживает периоды всех планет. 108 лет, это немало. Цикл жизни человеческой, веды говорят, длится 108 лет. Люди в основном должны столько жить, но так как мы живем неправильно, и у нас плохая среда, поэтому мы не проживаем столько лет. Теперь дальше что нужно знать? Нужно знать, что а, есть определенные разные задачи жизни, разные задачи. Смотрите, в целом как бы несколько задач основных, кармических. То есть эти задачи, они связаны с разными, с разными потребностями в жизни и разными м, идеями в жизни. В целом существует три потребности основные. У нас есть три центра разума. Верхний центр разума находится в области лба. И он связан с энергией знания. Он больше всего развит у мужчин. То есть у мужчин этот центр разума сильно развит. Он напористый, там много эгоизма у мужчин. У мужчин как бы мужчины гордятся своими познаниями, их знания закомплексовано. Они как бы очень однонаправлены в жизни, они признают только то, во что, что они понимают, все остальное они считают это не мое, не то, что я должен сосредотачиваться, концентрироваться. То есть му мужчина психически в этом центре живет, как паровоз едет по рельсам. То есть женщина может тысячу раз мужу сказать, что так не надо туда ехать, но он будет ехать до последнего по своим рельсам, это пока не набьет шишку там. Потом он может повернуть, поехать в другую сторону. Видите, то есть мужчина живет ради знания, поэтому он живет очень напористо. То есть поэтому мужчина пытается, цель его — постичь жизнь. То есть он пытается добиться в жизни своего. У него есть цели, какие-то задачи, он пытается их выполнить, он разгоняется по жизни, пытается добиваться, своего, достигать. Это мужская жизнь, да? Мужские задачи. Называется мужская карма. Ведь смотрите, если женщина, она в жизни пытается своего добиваться, достигать, она пытается жить как бы в обществе, устанавливать свои отношения со всеми, то есть тук -тук -тук, разгоняется, она очень напористая, никого слушать не хочет. Видите, она включила мужскую карму. Это неблагоприятно для женщины, потому что у нее этот центр психический, у женщины очень ранимый, и любое движение на этом пути сопряжено с необыкновенными трудностями для женщины. Почему же она включает мужскую карму? Потому что она не верит, что она может быть защищена в этом мире. Женщина, которая не верит в этот мир, этот мир ей кажется жестоким, несправедливым, она хочет в этом мире сама себя защитить. Поэтому она занимает определенное положение, пытается в жизни занять, а потом уже выходить замуж. Сначала работа, потом замужество. Это подвох для женщины, это опасная ситуация. Потому что в этом случае она, несомненно, теряет свою женскую силу. Второй центр разума находится в области сердца, и он связан с энергией любви. Этот центр очень развит, у женщины силен. У мужчин он там дырка, у женщин там сила. То есть мужчина, он слабый этот центр. Этот мужчина, он поражается энергией любви женщины, находится под влиянием. И мужчина влюбляется, он такой становится, у него теряется разум, он не может ничего с собой сделать, подглянем в женской энергии. Женщина им манипулирует в это время, она такая, думаю. Ну, этот хороший кандидат, этот не очень хороший. Так, у меня три варианта есть. Этот меня любит, этот меня любит, этот тоже любит. Я буду смотреть, как они будут себя вести, буду выбирать. Видите, женщина, она сначала, кажется, что она меня уже любит, она такая улыбается, все, но она просто поклевка, это поклевка для нее. Она просто как бы забросила улочку и смотрит поклевку. Внешне она улыбается, но внутри она смотрит, наблюдает за человеком. Может быть, не мой человек, может мой. Там какая рыбка клюнет, неизвестно. и правильно рассуждаю, женщины или нет? Правильно. Мужчины, неожиданно, да? Вы думали, что они тоже вас так любили сразу, нет? Вот и так. У женщины сильный этот центр любви, он контролирует ситуацию, он диктует ситуацию, контролирует ей. Женщина наблюдатель по природе. Когда она привлекает свет себе внимание, она наблюдает. Она сначала улыбается, потом смотрит, какая реакция. Нет реакции, ну и пошел нафиг. Значит, неинтересно. Дальше улыбается, но ну, раз, есть реакция. Это интересно. Интересно. Что за человек? Так, зарплата какая? Разумный, неразумный? В чем ходит? С кем общается? Она смотрит, изучает все, думает, улыбаться или нет дальше. Если разумный, серьезный человек, хороший, будем улыбаться, значит. Дальше будем улыбаться, притягивать себе человека. Спортивный интерес возникает. Еще любви нет никакой, спортивный интерес просто. Но потом женщина, как ни странно, попадает сама же в сети своей этой энергии любого. Потому что он начинает отражать как бы, ее от себя, и она вдруг начинает чувствовать, что в сердце к нему тоже появляется привязанность. Да? и она уже не может ничего с собой сделать, потому что он понравился. Видите, вот этот центр, он отвечает за близкие отношения. Там энергия любви. Энергия любви означает близкие отношения. Другая судьба. То есть, смотрите, женщинам важно эти близкие отношения. Но если женщина, работа целый день, там учеба, не будут близкие отношения там, нет? На работе бывают близкие отношения? Нет, там, где да, поднимите руку, у кого да. Служебный роман, да? Служебный, это не близкие отношения. Близкие отношения возникают в благоприятной обстановке, понимаете? Если мы в танке едем вместе, тоже как бы сейчас фильмы такие показывают, люди в танке влюбляются, там они живут в этом танке, любят друг друга. Среба идет, война кругом, они в танке любят друг друга. Ну как бы это извращение уже. Работа предназначена для работы. То есть там деловые отношения, близкие отношения создаются в дружеской среде. Когда мы дружим друг с другом, мы ходим вместе в храм, допустим, в дискотеку, в зависимости от уровня развития людей, во что они верят. Там они влюбляются. Верующие люди в храме влюбляются в духовных каких-то семинарах, фестивалях. Дальше, люди в страсти влюбляются в этих в различных ресторанах, там каких-то таких заведениях, там они влюбляются на работе деловой обстановке, это для них главная среда, люди в страсти, в деловой обстановке, люди в невежестве, это бар, дискотека, там улюбляются, туда они ходят, знакомиться. Для чего люди приходят на дискотеку? Снять телку. Для чего люди приходят на работу, чтобы нормального человека себе найти? Нормального человека. То есть, чтобы зарабатывал нормально. Это страсть. Причем в храм, чтобы верующего человек сидеть. Понимаете? Разница совершенно восприятия мира. Результат тоже разный. Итак, вот этот центр предназначен для близких отношений. Поэтому основная задача женского воплощения – это создать семью, Сделать так, чтобы отношения были глубокими, чтобы дети, чтобы муж были людьми нормальными. Надо вкладывать любовь для того, чтобы развивать, развивать свою семью. Это очень серьезный труд, много работы, много работы. Результат потрясающий. Муж достигает великолепных результатов на работе, становится лидером общества. Дети становятся хорошими людьми. Теперь у меня к вам вопрос. Поднимите руку у женщины, которые на примере своей жизни воплотили то, что я сейчас сказал. Почувствовали, что это так. Вот это настоящая женщина. Все остальные стремятся к этому. Не поняли, что они родились в женском теле. Женщина достигает силы с помощью благословляющей энергии. Не благословляющая сила. Она может всех вокруг развить себя, и она сама создает ситуацию, ничего не делая. То есть женщина родилась уже с хорошей кармой, и достаточно думать, вести себя хорошо, молиться, думать о своей семье, развивать отношения с людьми. Она должна учиться правильно себя вести в обществе, и она достигает всего само собой. Она легко схватывает учебу, то есть ей можно учиться, но не нужно учебу ставить выше замужества. Если есть возможность выйти замуж за хорошего человека, надо учебу ставить на второе место, выходить замуж, рожать детей, потом можно доучиваться, когда придет время. Те женщины, которые этого не понимают, они теряют потом такую возможность, и в результате они могут уже нормально выйти замуж. Теряют женские силы. Видите, тема кармы очень важна с какой точки зрения? С точки зрения понимания, как жить. Правильно. Дальше следующий центр разума. Это центр разума, который связан с энергией времени, вечности. Есть знание, любовь, вечность. Три аспекта души, три энергии души. Спросили, что такое душа? Три аспекта у нее. Сознание. Душа имеет сознание. У сознания души есть три аспекта. Вечность. Мы все хотим жить вечно. Мы не хотим умирать. Аспект знания. Мы все хотим знать. Ну что сказать? Ну что сказать? Устроены, так люди желают знать, желают знать, желают знать, что будет. Ну, то есть мы, у нас есть аспект знаний, у нас есть аспект вечности, у нас есть аспект любви. Жить без любви, без любви не могут люди. Час без любви, без любви, пропащий час. Да? Ну, то есть, вот три аспекта жизни. Аспект вечности для всех одинаков, для мужчин и для женщин. Смотрите, сейчас объясню, что такое душа. Душа, она подчиненная, это подчиненная энергия. Она имеет знание только в том случае, если есть кому ее наполнить. Это описывается таким образом. Если искорка повернулась к солнцу, она сияет почти как солнце. Она очень светлой становится, понимаете, святой. Если она идет к Богу, душа, она наполняется знаниями, наполняется любовью, наполняется... Вечности, Если она идет от Бога к своей жизни, к личной, она не верит ни во что, верит только в себя, то она тухнет. Как молодые мы были, как искренне любили, как верили в себя. Первый тайм мы уже отыграли и всего лишь успели понять. Всех друзей мы уже потеряли. Постарайся себя не терять. <смех> <Вот такое. смех> ну то есть человек, когда верит в себя, он проигрывает в жизни. Надо верить старших, верить в Бога, верить в знание духовное. Эта вера дает человеку победу в жизни. Но если он верит в себя, идет поражение. Нет? Я не согласен? Нет? Почему? Допустим, я вам от себя знания даю. Не то, что старшие мне сказали, от себя. Смотрите, как это будет выглядеть. Видите, я наполнен знаниями. Сейчас я вам все расскажу, как есть. Бесконечно много знаю. Одно из воплощений и одно из воплощений Бога. Все знаю, все знаю. Что-то знаю, но сейчас не помню. Есть такие люди, так себя ведут. Это означает, что они обмануты иллюзорной энергией. Иллюзия напала на нее. Они на а напала иллюзия. Они думают, что они все знают, но по факту они просто... Похоже на смешных просто таких неразумных существ, которые находятся подчинению всего этого мира. Мы даже пяти минут без воздуха не можем прожить. Подчинены? Мы сами себя не рожали, сами ни себя не умираем. Да, Подчины процессу, подчиненном положении находимся. Мы считаем, что я король ситуации. Означает глухость, невежество. Каждый суслик у себя на поле охраны. Видите, три задачи основных. Для всех одна задача. Мы должны стремиться к вечной жизни. не означает вечно в этом теле. Некоторые сочиняют, что в этом теле надо остаться навсегда. Это глупость. Материальное тело не имеет значения. Мы должны восстановить свое духовное понимание вещей. Какое понимание вещей у человека? В таком теле он в следующей жизни будет жить. Тонко материальное понимание, он видит тонкие энергии, понимает, как действует это все. В следующей жизни у него будет тонкое тело. Он освоит тонкое тело, ему не нужно быть грубое уже. Он может жить на высших планетах. На высших планетах нет другого тела. Только тонких тела живут. В духовном мире живут в духовных телах. Там никогда не умирают. Дальше, смотрите, в этом мире самая главная сила это сила времени. Время что делать? Все старит. Почему? Потому что время здесь показывает, что здесь нет ничего хорошего. Как действует время на грубое тело? Оно умерщвляет его. Смотрите, мы родились, мы молодеем, нет? Кто молодеет, когда родился, поднимите? Все стареют. Мы родились, мы стареем, да? Каждый день мы стареем. Что делать время? Дверь, если поставить, она стареет. Через 500 лет рассыпется. Так? Дверь стареет. Стол стареет, компьютер стареет. Все, что мы видим вокруг, все стареет. Так действует время. Оно все ставит. В материальном мире. Веда В духовном мире время. Все увеличивающее счастье делает. Все больше счастья с каждой секундой. Душа сама по себе духовную энергию имеет. Если человек в своей жизни больше уделяет времени, не своим материальным желанием, мне надо работать, мне надо там кормить семью, мне надо... Квартиру, Он постоянно об этом думает. Значит, он находится под влиянием материального времени. И жизнь его становится все тяжелее, тяжелее, тяжелее, тяжелее. Ситуация вскоскованная. Работать все больше надо для того, чтобы выживать. А возраст становится все, все больше. Работать становится тяжелее. И человек уже такой из последних сил. А, ну что делать? Ну я уже не могу так жить. И он страдает страшно от этого всего. Я не говорю, что не надо работать. Но... С течением времени. Все больше человек должен уделять времени душе. То есть духовности. Что такое духовная сила? Я желаю всем счастья. Я хочу думать о светлом, о чистом, о наставнике. Всех прощать, просить прощения. Я хочу заботиться обо всех. Я хочу глубоких, чистых отношений. Мне не нужно от вас ничего. Я хочу вам служить. Это означает духовное отношение. Вы, допустим, слушайте меня и думаете, Олег иначе. скотина, ты ведь не до конца ведь такой бескорыстный. Я ведь чувствую своим сердцем. Правильно. Вы правы. Почему? Потому что у нас корысть настолько глубоко сидит в сердце, что ее сразу не вытравишь оттуда. Но я хочу стать таким. Я хочу, понимаете, я иду этим путем. И это означает правильный путь жизни. Не то, что я оправдываю там какие-то желания свои. Нет. Я хочу вот этим путем жить. Теперь вы скажете, а как деньги, Олег Геннадьевич, а как это деньги? Что, без штанов жить, что ли? Как? Смотрите, сейчас вам покажу закономерность, которую никто, ни один вам менеджер по бизнесу не опишет эту закономерность, ни один. Это тайна, которую надо распознать. Смотрите, сейчас я вам кое-что объясню, очень важное. Внимательно слушайте меня, иначе вы не поймете. Очень важно. Смотрите ситуацию. Я остался без работы. Мне прилагаю усилия внутренние для того, чтобы найти работу. Мне очень тяжело, потому что этот мир очень жесток. Я прихожу к работодателю, я нищий перед ним. Он хочет меня, возьмет на работу, хочет, не возьмет. Чувствуете унизительную ситуацию или нет? Это значит, что у меня, я надеюсь только на свои силы, на свое образование, на свою возможность. я доказываю всем. Никто на меня не обращает внимания. Кто-то воздял меня там. Я прихожу в этот коллектив, я там чужой. Мне надо доказать, что я не чужой. Столько мучений. Согласны? Смотрите, другой вариант. жизни. Я не надеюсь на это все. Не рассчитываю. Да, у меня есть образование, там я образовываюсь, но не сильно на это рассчитываю. Потому что так надо жить. Не образованный человек не может быть. Он не может быть нищим, должен нормально жить. Образование получать, но не вкладывать в это все сердце. Но все сердце я вкладываю в чистые отношения, в молитву, в глубокие отношения с людьми. В результате такого вложения я получаю себе очень глубоких друзей, очень людей, которых обладают внутренней силой духовной. Да? Я остаюсь без работы. Эти люди говорят, ты что, без работы, что ли? Вот я, допустим, остаюсь без работы, да, у меня ничего нет. Лекции никто мне не разрешает читать по стране, все запретили, клинику закрыли. Вот, рот мне не дают, завязали, потому что я даже рот оски давать мне открытие, я могу советы давать, все равно будут деньги получать. Мне рот закрыли, все, как бы, все, ну, все. уши, глаза, все закрыли мне, запретили, стал нищим. Кто за вас подойдет и скажет, Олег, на что помочь сработать? Поднимите руки. Я не пропаду. Это означает правильное вложение сил. Понимаете? Правильное вложение сил означает, человек вкладывает в отношения в глубину, в любовь. Он хочет друзей, как бы культивировать дружеские, чистые отношения, честные отношения хочет культивировать. В этом случае что произойдет? Ему не надо будет бегать по порогам, оббивать пороги. Он просто друзья, а сами ему найдут работу. Видите разницу? Один вариант, человек надеялся на свои силы и развивал себя материально. Второй вариант, человек себя развивал духовно вам привожу третий вариант. Людей, которые верят в дух бесконечно. Мой духовный учитель ездит по всему миру. В год объезжает 40-50 стран. Не работает нигде. У него два комплекта одежды. Ездит на самолетах. Не в бизнес-классе, потому что там вот такие вот сидят, понимаете, с ними сложно рядом сидеть. Есть простыми людьми на самолетах. Но, понимаете, ездить на самолетах, межкомитетальные не перелеты делать, это же не 5 копеек стоит. Понимаете, это означает, что где-то может быть 100 тысяч долларов в год ему нужно, чтобы это все делать. Организация ему эти деньги не платит. У него нет бюджета своего. Больше того, у него остаются деньги, и он строит еще храмы по всему миру. Помогает строить храмы. У меня к вам вопрос. Откуда берутся деньги? Ну что ж, дураки, дураки, то есть много дураков, да? Вокруг много дураков, поэтому можно рассчитывать, что денежки будут. Он не просит стать деньги, он не говорит, подайте бедным коту базилию на пропитание. Он не говорит такого. Он приезжает, дает молитвы разные, проводит образование, деньги не просит за это дает концу как бы общение духовное, немного учеников. Откуда деньги? Деньги от любви приходят. Понимаете, у него столько любви с сердца. Когда смотришь, думаешь, Господи, может быть, ему хоть, ну хоть он чуть-чуть от меня денежек может возьмет. Ну что я могу для него сделать? Ну ничего же я не могу для него сделать. Ну хотя бы денег ему дам. Может, это поможет его перелету Любви очень много у человека в сердце, понимаете? Любви, это любовь тебе дает жизнь. Ты как бы просто даже помолился ему, тебе уже лучше жить стало. Понимаете? И ему не надо беспокоиться ничего. у него глаза спокойные, светлые. Он просто делает свое дело и все. Жить таким людям очень тяжело. Жить не на одном месте, ездить, это очень сильная аскеза. Нет своего жилья, понимаете? Но такой человек живет для других людей. Поэтому его жизнь очень ценна. И Бог бережет эту жизнь, бережет эту жизнь, понимаете? Таких людей мало на земле, но им вообще не стоит беспокоиться о своей жизни. Потому что когда человек вкладывает в любовь к людям, к Богу, дальше удача бежит впереди него в судьбе, понимаете? Если вы спросите, почему Олег Геннадьевич, у меня нет мужа, женщина спросит, почему я одинок? А потому что вы никогда женщины и понимали, что надо служить своей любовью. Женщина, воплощенная любовь, это энергия любви. Надо служить людям своей энергией любви. Если вы служите всем, забудьте свою энергию любви. Если ты одинокая, пеки пирожки, иди раздавай всем и проси пожертвования. Или просто, если ты одинокая, хорошо, иди работай, пеки пирожки, раздавай соседям. Корми жучек, внучек, где-то крепок. Дружи с подружками, заботиться о родителях, заботиться о детях вокруг. Живи как женщина очень активно. Твоя женская психика расцветет, ты становишься красивой в результате, как женщина. Красота женская не означает пухленькая личка, есть что пощупать. Красота женская означает красивое сердце. Женщина, чтобы не ни все наружу идет, все на лицо идет. Бывает красота, которую надо использовать, хочется наслаждаться такой женщиной. Понаслаждался, выбросил, как конфетку пососал, выплюнул. Есть такие женщины, красота природная, да? Природная красота означает, понаслаждался, выплюнул. Есть женщины, которые красоту свою создают с помощью своей жизни, у них внутренняя красота. И такие женщины привлекает кто? Кто привлекает с такими женщинами? кто хочет жениться, жить семейной жизнью. Чувствуете разницу, да? Или нет? Видите, то же самое мужчина. Если мужчина заботился обо всем, развивал себя как личность, он постоянно хотел сделать всем пользу, он начинает развиваться как личность в результате очень хорошо. Когда она развивается как личность, он сразу находит свое призвание. Некоторые люди, молодые люди подходят ко мне и говорят, «Олег Геннадьевич, у меня что, по карме нет никакой работы?» Я говорю, «А вы пробовали работать таким то, -то Он говорит, «Я пробовал, что-то как-то все так, тут денег нет, то не уважает, тут тяжело, то тяжело, как что-то как-то все скучно с этой работой». Я говорю, так смысл-то в чем заключается в мужской жизни? Чтобы идти работать, и развивать себя как личность в труде, в труде, развивать себя, жить для других, трудясь. Мужское воплощение в этом предназначено. Но, Олег я просто не знаю, где трудиться. Почему не знаете? Ну потому что я хочу вот хорошую работу, а нет хорошей работы. А вы работаете там, где есть. Можете грузчиком пройти. Просто трудитесь. Как-то скучно с вами разговаривать, скучно. Ну, простите. Человек должен встать на ту платформу, на которой он стоит. Если ты больше, чем грузчик, не можешь ничего дать никому, это твой уровень развития, это нормально. Иди работай грузчиком. Пройдет немного времени, изучай, молись, желай всем счастья, развивайся в личности. У тебя появится отношения, знакомства, тебе предложат другую работу, получше. Работай там честно, ничего не, не желаю себе продолжай трудиться, развивайся как личность. Еще, еще придет время, дальше, дальше, дальше пойдет развитие. Я могу рассказать о своем развитии. Я попал в медицинский институт, не, не от взятки, у меня родители бедные. Просто учился, пытался сам выучиться и экзамены сдал, попал в институт. И у меня не было денег учиться. Была стипендия, там 40 рублей. Когда-то такие деньги были. Вот, и я учился на 40 рублей, жил, э, поселился у одной бабушкой Там такая дом, такая старая бабушка, она кипятила мочу каждый день. И воняла мочой в доме. постоянно. Она кипятила мочу и отпаривала себе пальцы, чтобы суставы не болели. Старая совсем бабушка, так. Ну, совсем старая. Вот, и у нее собачка была, ее самый близкий такой человек, самый родной, собачка маленькая, она какала у меня под кроватью каждый день, еще воняла какашками, там, на первом курсе я учился. Не было больше возможности снять жилье, очень дешево, там ни денег не было просто, мне хотелось кушать еще. Я пошел работать сторожем, сначала дворником работал. У меня были разные работы, то сторожем, то дворником, там, и так далее, потом у меня братом. Вот, я так жил. Потом я начал делать точный массаж, я почувствовал, что вот я как-то понимаю вот это вот, как это все там. Мне казалось, что я могу какие-то точки находить. Начал изучать это все, там точки находить, массировать. И мне нравилось очень вот людям помогать. Я смотрю, вот человек болеет, думаю, ну надо вот взять ему помочь. Я оставался после института, и, там точки массировал туда-сюда. Вот так работал, помогал людям. Постепенно все лучше, лучше начал понимать это. И ко мне люди уже подходили, полечи меня, пожалуйста. Я лечил, раз, вот принесут, там еще что-то принесут. Ну, я лечил, лечил, лечил просто. Но не, я чувствовал, не надо к этому вот. Или лечение, или деньги, одно из двух. И я так старался ничего не брать, не стыдно было. но они сували там, с любовью, когда я брал. Я кушать особенно, когда нечего было. И так я развивался. Потом один человек, я ему массаж делал и рассказывал все время, рассказывал, как надо жить, и он слушал, слушал. А он из института подшипников был, и он говорит, слушай, ты можешь нам рассказать вот, всем, я соберу человек 30, расскажи, вот у тебя столько знаний, как жить правильно. Мне было 24 года. Я говорю, ну, я не знаю, я боюсь. Он говорит, ну, ты не бойся, я всех как бы, там, мои помощники, там, руководители, говорит, мы соберемся, ну, расскажи, мне так хочется, давай. Меня затащил туда. И встал перед ними. И просто у меня дар речи пропал. Я вот так оцепенел. Стоял, стоял, смотрел на меня, они вот так вот. Смотрел. Они, знаете, так по-доброму меня смотрели? Ждали. Бог так действовал через них. Я начал что-то говорить. Через месяц разговаривался, уже не остановишь. Начал лекции читать потихоньку. Это было 27 лет назад, сколько 24 года назад, и так постепенно пошла жизнь. То есть я всегда хотел э, что-то делать для людей, но некоторые не так настроены. Я заметил, что многие молодые люди ничего для кого делать не хотят. Они хотят делать только для себя. Это значит, что им нужно развивать себя как личность, нужно работать над собой сначала, нужно работать над собой. Нужно закаливаться, нужно зарядку делать каждый день. Нужно учиться желать всем счастья, правильно питаться, режим дня соблюдать. Если человек хочет только для себя жить, надо работать над собой. Когда ты уже победишь себя, надоест работать над собой, захочется помогать другим. Понимаете, какое-то развитие нужно. Силы сначала человек внутрь прилагает, потом наружу. Так должен мужчина жить, женщина тоже должна так жить, девушка. Должна сначала учиться характеру. Женщина аскезы совершает для достижения хорошего характера, а мужчина совершает аскезы сначала, меняя себя внешне. Ну, то есть сила, там, выносливость, мужество там, и так далее. Понимаете? Вот женщина говорит, Олег Геннадьевич, мне спать на гвоздях или нет? Мне под ледяной водой стоять или нет? Мне зарядку делать или нет? Женщина меня спрашивает. Я говорю, вы понимаете, это не женские аскезы, это мужские аскезы, Спять, спать на твердом, холодной водой обливаться. Женские аскезы – это учиться прощать, просить прощения. Женские аскезы – учиться вот так вот делать всем. Хорошо, я согласна, хорошо. То есть смирение учиться. Женщина должна доброте учиться, то есть она должна учиться, все будет у тебя хорошо, не волнуйся по-доброму относиться к людям. Женщина должна учиться близости в отношениях, должна учиться отношениям в целом. Она должна знать, что если, допустим, мама донимает, не дает жизни, надо чуть-чуть подальше отношения с любовью и подальше. Если человек хорошо к тебе относится, поближе, то есть дистанцию уметь различать в отношениях. Женщина должна учиться отношениям. Она регулирует отношения и мужчины. Мужчины ничего не соображает в отношениях. Он работает, может работать, может не работать. Он может приставать, может не приставать. А женщина гуляет в отношения, знает, как себя вести. Сегодня ближе, завтра дальше. Сегодня у меня плохое настроение, она говорит, сегодня, пожалуйста, давай не будем сильно близко общаться, а то я могу сковородку тебе по башке дать. Она просто предупреждает, честно. И нормально, жизнь протекает хорошо в результате.